«Все идет по плану», — говорит Путин сегодня. Эти же слова он повторяет уже 20 лет, но жизнь россиян почему-то становится все хуже, хуже и хуже. А сейчас так и подавно. «Ничего», — думает патриот России, — «все обойдется, мы сильная страна, с сильным президентом, сегодня немножко потерпим, а потом как заживем? У Путина же есть план, он же не просто так затеял войну с Украиной. Все просчитано, западные санкции были заложены в риски, правительство знает, что делает, Путин молодец». «Я за Путина!» Примерно так мыслит себе среднестатистический гражданин РФ. И все это называется первой стадией принятия неизбежного. А первая стадия, как известно, это отрицание. Россияне сейчас всячески пытаются отрицать реальность, игнорируя как внешние события, так и внутреннее состояние. Они чувствуют ступор, шок, притворяются, будто бы ничего не изменилось. А изменилось буквально все. И будущее граждан РФ не смело так выглядывает из под медного таза, которым оно накрылось с легкой руки их. Президента. Немного пищи для размышлений гражданам РФ. Допустим, что удар по экономике России и доходам россиян был нанесен Западом. Но если такого ответа Запада руководство России не планировало, не думаете ли вы, что оно также плохо спланировало весь ход войны и все ее последствия? Олег Вьюгин, председатель НАПСовета ММВБ, так описывает будущее России. Вспоминаем кризис 1998 -го года и умножаем на 3. Это новый тип кризиса. Мы не можем его сравнить ни с 2008 годом, ни с 2014. -м. Те кризисы исправлялись рыночными силами. Этот кризис порожден массовым исходом инвесторов и компаний, поэтому он будет тяжелее. Мы оказались в новой ситуации не на год, не на два и даже не на три. Да, кризис 1998 года выглядел страшно, но он был забыт в течение полугода-года. Сейчас ситуация принципиально иная. Многие говорят, что основная масса россиян зависит от государства. Зарплаты, пенсии и прочей подачки. Но будут ли деньги в бюджете? Вряд ли. Неизбежен печатный станок. А значит гиперинфляция, очень много необеспеченных рублей и товарный дефицит. Это рукотворный кризис, искусственно созданный в кремлевском бреду одного человека и подкрепленный подлизами из ближнего круга. Ни Украина, ни НАТО не собирались нападать на РФ. Только идиот об этом мог подумать, учитывая ядерное оружие, огромную территорию и решимость россиян перед реальной внешней агрессией. Но теперь ситуация изменилась. Экономическая война всего мира против РФ стала реальностью, и еще ни одной стране не удавалось победить весь мир. Многие россияне сейчас говорят, что готовы в землянках жить и землю кушать ради Великой России. Но когда наступит именно такой момент, думаю, реальность будет сильно отличаться от ура-патриотических настроений. Не зря даже сейчас перед лицом смерти российские солдаты, которых отправили на войну в Украину, не забывают мародерствовать, от простых продуктовых магазинов с водкой и коньяком до бытовой техники, телевизоры и даже блендеры. В Telegram 40 миллионов новых пользователей, скорее всего подавляющее большинство россияне, после запретов Роскомнадзора, других мессенджеров и соцсетей. Раньше иностранные аналитики и позже Центральный банк РФ прогнозировали спад ВВП на 8-10%, однако сейчас чаще называют более реальным спад на 30%, как было сразу после распада СССР. И эта цифра представляется более реальной. Пока реальной, потому что в будущем она может измениться только в худшую сторону. Российская прокуратура угрожает арестами руководству подразделений западных компаний, которые критикуют Российскую Федерацию. Также прокуратура угрожает арестовывать активы компаний, которые уходят из РФ, включая товарные знаки. А это, на секундочку, интеллектуальная собственность. Предупреждения получили Coca-Cola, McDonald's, Procter Gamble, IBM и Yum Brands. Это KFC и другие бренды. Уж непонятно, чего в этих действиях прокуратуры больше – желание порадовать россиян сохранением на территории своей страны знакомых брендов или просто выслужиться перед начальством не исключаю что все вместе The Wall Street Journal пишет что Россия сможет вернуться в мировую финансовую систему не ранее 2037 года. Однако для этого РФ сначала придется расплатиться с кредиторами, и кроме прямого долга речь пойдет о долге перед Украиной, восстанавливать все, что они разрушили, а также выплачивать компенсации многотысячным жертвам. Сегодня в России резко вырос спрос на банковские ячейки. В банках держать деньги себе дороже, могут не вернуть или вернуть в деревянных. А держать большие деньги дома опасно. Вот и побежали россияне прятать деньги в бытовой технике, авто и банковских ячейках. На 41% выросло предложение квартир в аренду в Москве. Люди валят из РФ, не только иностранцы, но и москвичи, а также ранее понаехавшие, но потерявшие работу. Цены на аренду жилья в Москве рушатся, а бизнес на аренде теряет былую привлекательность. Вьетнам вернул безвизовый режим для россиян. Самое время бежать туда. Водка с змеей ждет вас, россияне! Путин получил губернаторам найти деньги и помочь народу и бизнесу. Сейчас губернаторы, конечно же, найдут резервы и всем помогут. Денег в бюджете якобы много, и их даже печатать не придется. Интересно, если это так легко, то почему до этого не помогали? Одновременно Путин предлагает не регулировать цены и не кошмарить бизнес. О как! Звучит совсем как в мирной экономике. Но попытка быть либеральным в экономике в текущей ситуации обречена на провал и лишь углубит внутренние структурные проблемы. Переход РФ на рельсы военной экономики неизбежен с тотальным обнищанием, дефицитом и талонами, так же как и смена власти. Сейчас у элит Российской Федерации только два выхода – задушить своего вождя с зачисткой ближнего круга, или же терпеть деградацию до уровня СССР, но даже не 90-х, а 1950-х годов. Вот только вряд ли в РФ остались элиты. 15 тысяч рабочих КАМАЗа перейдут в режим простоя из-за отсутствия комплектующих, и это только цветочки. Интересно, а зарплату им тоже переведут в простой? Наверное, нет, президент же обещал, а значит, включение рублевого печатного станка неизбежно. На четырех итальянских виллах Ланфранко-Чирилла, архитектора предполагаемого дворца Путина, прошли обыски. Итальянские власти предъявляют претензии к неуплате налогов. Изъят вертолет за 2 миллиона евро, картины Пикассо, Сизана, Кандинского, Шагала и других. Возможно, данный итальянец был держателем части активов семьи Путина. Великобритания поручила Национальному агентству по борьбе с преступностью разыскать активы Путина и его приспешников, которые спрятаны в Лондоне. Помогать им будет разведслужба королевства. К слову, одна из лучших. Если такие активы будут обнаружены, их могут конфисковать. Вполне логично не только валютными резервами РФ и яхтами-домами российских олигархов, но и активами Путина восстанавливать Украину. Ранее Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника. Уникальное единодушие. Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить военную операцию в Украине. Возникает вопрос, а если РФ не подчинится, то что? Невыполнение требования Международного суда ООН приведет к новым санкциям. И Китай уже не сможет спасти Россию. Да, и обратите внимание, как меняется риторика Китая в отношении войны РФ против Украины. Это все еще не осуждение и не признание войны, но уже и не поддержка Российской Федерации. Да, важно понимать, что задача Запада – создать ситуацию внутреннего дефолта кремлевской власти. Этот карточный домик должен сложиться внутрь и похоронить всех его строителей, а не выплеснуться своими обломками наружу. Для этого закрываются торговые и логистические потоки, перекрываются банковские денежные каналы, запрещается ввоз наличной валюты, арестовываются деньги РФ и ее олигархов и чиновников по всему миру и в криптовалюте тоже. В РФ быстро разрушаются и без того слабые управленческие связи между Кремлем и остальной страной, особенно когда речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. Приказы из бункера саботируются на местах или просто не имеют ресурсов для их выполнения. Через 1-3 месяца граждане и бизнес РФ начнут ощущать жуткий товарный голод. К нему добавим неизбежный включение печатного станка. И это еще Запад пока не включил эмбарго на энергоносители. Причем саму поставку энергоносителей из РФ могут сохранить, просто оплату за них начнут блокировать на спецсчетах, с которых, возможно, будет незначительная покупка чисто гуманитарных грузов. Важно понимать, и это, конечно же, хорошая новость для русских, никто не допустит превращения РФ в Северную Корею. Планете опасно иметь такого непредсказуемого и агрессивного соседа, размахивающего ядерным, химическим и биологическим оружием, готового уничтожить весь мир ради своих лилипутинских целей. Поэтому смена режима в РФ неизбежна. В лучшем для РФ случае путем смены власти, а в худшим через раздробление. Россияне должны понимать, у Запада и других стран нет ни малейшей цели разрушить или раздробить РФ. Цель всего лишь остановить раз и навсегда взорвавшийся режим, угрожающий целой планете уничтожением. Сама планета сопротивляется агрессору и включает механизмы самозащиты. Россияне, вы не можете воевать против всего мира. Сдавайтесь и быстрее начинайте строить мирную жизнь. Да, вам придется заплатить за разрушение и покалеченные жизни миллионов украинцев. Но чем быстрее вы начнете оплачивать свои долги, тем быстрее станете свободными. Причем свободными в первую очередь от своих кремлевских поработителей. Федеральная антимонопольная служба начала антикарательные проверки крупнейших производителей сахара в РФ. Дефицит и резкое подорожание сахара возбудили не только россиян, но и власти. Ранее некоторые сахарные заводы начали торговать сахаром с привязкой к курсу доллара, и его цена выросла на 60-70%. Теперь ни варенье, ни самогон не сварить. Невыгодно. Подешевеет ли после этого сахар? Показательно, конечно же, да, но не везде и ненадолго. То, что сейчас пытается делать правительство РФ, называется затыканием дыры в плотине пальцем. Что-то, конечно, делают, но прорвет все равно. Даже не сомневайтесь. Откуда у бессменного чиновника Сечина, никогда не работавшего в частном бизнесе, гигантская олигархическая яхта? Россиян это не удивляет, а значит, они достойны своих правителей. Власти Испании арестовали мега-135-метровую яхту Игоря Сечина, которая оценивается в 600 миллионов долларов. Ранее власти Франции конфисковали другую яхту, которая тоже принадлежит Сечину. На днях испанцы арестовали яхты еще двух российских чиновников – Сергея Чемезова и Александра Михеева. Другой российский олигарх Михаил Фридман пишет «Я здесь в плену». Его банковскую карту и счета заблокировали, и он из-за этого даже не может уехать из Лондона. Британские власти могут ограничить расходы Фридмана суммой примерно в 2500 фунтов. Это около 3300 долларов в месяц. Это реально нищенские деньги для Лондона. Самолеты крупнейшего российского грузового авиаперевозчика заблокированы из-за санкций. Еще один удар по доставке грузов в или из России. Цены на поддержанные иностранные авто в РФ выросли только за первые две недели войны на 15-30%. И это еще по-божески. Цены на офисную бумагу в России взлетели почти в три раза с 220 до 630 рублей за пачку, и дальше будет хуже. В РФ при производстве бумаги использовали импортные отбеливатели, которые больше не поставляются. Теперь указы Путина и правительства РФ будут печатать на туалетной бумаге. Чего они и достойны. Известный либерал... И демократ, и все это, конечно же, в кавычках, бывший президент РФ Медведев написал «Россия будет и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает ее и ее граждан. В нем нет места нацистам и геноциду». Это что же получается? Медведев призывает российскую власть самоликвидироваться? Мы же с вами понимаем, кто на самом деле нацисты. В МИД Франции считают, что Россия лишь симулирует процесс переговоров о мире с Украиной, а значит ждите новые санкции и новые гробы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер призвал сотрудников компании сплотиться вокруг Путина и не поддаваться деструктивному влиянию. Интересненько, как это плохо на них влияет. И неужели единение, общей целью «Газпромовских» зарплат недостаточно и нужно сплотиться еще теснее к бункерному деду? Центробанк России начинает жестить. Банкам рекомендовано пресекать попытки вывода валюты за границу и следить за операциями физлиц и юрлиц. Если человек или компания аномально активничает по покупке разных товаров или услуг, это может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи. Валюты мало, и она нужна родине. Рейтерс пишет, что в банках Швейцарии хранится до 213 миллиардов российского капитала. Санкции в отношении России дают редкую возможность узнать про эти активы. Продолжение, как говорится, следует. Хроники пикирующего бомбардировщика по имени Россия дополняются ежесекундно. Скоро может оказаться, что приведенные здесь прогнозы слишком оптимистичны, и россиян ждет голод и разруха уровня столетней давности, а может быть и того хуже. Одно сегодня ясно точно. Путин украл у стариков старость, а у детей их будущее. Мы следим за развитием событий. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где мы выкладываем дополнительные материалы, а также ролики до официальных премьер. Всем украинцам добра и скорейшей победы!